Рад вас приветствовать, народ Божий! Сегодня хотел поговорить с вами о непростой теме, которую я не решался долгое время озвучивать. Но со мной говорил Бог, и я попробую поделиться своими размышлениями. Поверь в любовь или как ходить в любви? В любви Божьей. Я не буду говорить о любви как повинности, что мы должны делать, о любви как описанию того, что она представляет собой по отношению к нашему действию, что мы должны делать, как она проявляется, в каких она качествах выражается. Об этом много проведал пастырь. Он говорил о круге жизни. Это есть тот круг, в котором находится есть центр любовь. И в Библии говорится нам о том, что любовь – это совокупность совершенства. То есть все, что может быть самое совершенное, самое э, ну, дос досконалое, да? если украинским языком сказать, это есть любовь. И почему я об этом заговорил? Э, потому что я обратил внимание на свое хождение, что не всегда я э, верю в любовь. Мы верим во всемогущего Бога. Конечно, мы видим это все творение. Конечно, кто-то всемогущий сотворил. Мы верим в исцеление, которое проводил Иисус. Мы верим, потому что написано в Библии, наша вера возросла в какой-то момент. Мы что-то узнали, и это стало нашей верой, переросло в веру, оно поместилось в сердце наше. Но вместить в себя то, что говорит любовь, ну, для меня, оказывается, не так просто было. Но попробую, попробуем разобраться в этом. В Римлянам 5 глава, 5 стих, вторая часть стиха говорит, а надежда... А, здесь говорится, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вы помните, что Дух Святой был дан нам как завет, как обещанный Богом утешитель для нас. И... «Через Духа Святого на нас излилась любовь Божья. Разобраться в этом стихе очень трудно было. Вот некоторые вещи мне Бог проговорил во время прославления и поклонения, потому что здесь в каждой песне было излияние, говорилось об излиянии. И знаете, какой пример мне Бог сказал? Каждый, кто заходит в парфюмерный магазин и находит приятный ему запах, он тестером пробует хоть как-то чуть-чуть на себя – потому что это приятно, это благоухание, это излияние. И это отмечается чем, что ты потом приятно пахнешь самому себе и окружающему. Это как такой образ сравнения, где излияние, да, вот если на тебя что-то вылили, приятное благоухание, то тебе приятно, и окружающие это замечают. А это излилось в наши сердца, в самую середину. Я много слышал свидетельств о том, что любовь Божья пленяет людей. Вот эта совокупность совершенства, люди говорят о том, как это пленило их сердце. Ты был виновен, ты был грешен, ты был запачкан. И в один момент ты узнаешь, что за тебя была пролита кровь, заплачена огромная цена жизни. Сына Божьего, и тебе дано прощение, дано оправдание. Это любовь, когда ты сам в себе понимал, что ты виновен, а тебе говорят, ты любимый сын, ты любимая дочь. Эти вещи пленяют сознание, пленяют мышление, пленяют наше естество, наше внимание. И знаете, я читал одно... Одно интересное свидетельство, как бы историю жизни одного великого проповедника. И он рассказывал, как в детстве, он был шебурной малыш, где-то он что-то мог начудить, и мать ему говорила, «Вот придет отец, вот придет, приедет отец, посмотришь, что будет». И что он дальше пишет? Он говорит, «Отец ездил по командировкам, приезжал только в пятницу». Все остальные дни он в разъездах был. И он приходил, звал его на руки, на колени садил и говорил, не переживай, сынок, я помогу тебе с этим разобраться. А также я знал другие примеры. Примеры того, что когда говорят, вот придет отец, и приходил отец, который взыскивал за все, что ты сделал. И это разрушало любовь. Это не давало в сердце понять, принять или ну, вместить, что может быть другая любовь, что она может быть гораздо больше, она может быть той, которая покроет твое несовершенство, той, которая может обнять, которая может поддержать, провести. И вот когда такие размышления проходили, я понимал, что где-то эти вещи... Мне нужно еще глубже в них копать, чтобы понять их. Давайте почитаем Библию, потому что сказано, что верой в нас излилась любовь Божья. Давайте сначала мы почитаем Римлянам пятую главу с первого стиха по 3. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Через Господа нашего Иисуса Христа и через Него мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой у славы Божьей. Я бы здесь хотел остановиться и обратить внимание, что именно на эти вещи я, обратил, я на, на них споткнулся. Я обратил внимание, что верой мы получили, да, вот этот доступ к благодати. Какой благодати? Бог... Аврааму дал обетование, благословение. И эта благодать, это благословение, оно было выражено в, в огромном имуществе, в обеспечении, в большой, э, в большой защите Божией, во всем. То есть Авраам был благословен. И он, получивший этот доступ к этой благодати, он был в славе Божьей. Он, когда встретился с Мелхиседеком, это который, священник, который был, он ему отдал десятину не от избытка, а от того, что он имел почтение к Богу, что он, был, он, он осознавал, что он был благословен Богом, и все это богатство, и все это защита, это изобилие, все это было дано ему Богом. И он таким образом хотел отметить и сказать Богу, Боже, «Я тебя почитаю, вот это я отделяю для тебя». Потому что был Мелхиседек был священником э, Божьим. И он был известной личностью в той местности. И когда Авраам это делал, он делал не для того, чтобы это сделать, э, как исполнение какого-то написанного поручения, а у него было просто, знаете, когда вот ты приходишь, и ты от искреннего сердца делаешь это с почтением, с выражением благодарности и искреннего вот этого действия. Он, у него было понимание этой славы, он, он ею жил, он в этой славе находился. И когда мы сегодня приступаем к Слову, начинаем читать, размышлять над, нем, над Ним, я понимаю, что я не могу еще поверить в эту всю славу, я еще не, не, не до конца поверил в ту любовь и в то обеспечение, которое Бог дает, и в, ту, э, в то Его величие, и в ту Его богатством. Но, чем говорит дальше нам римлянам Павел, говорит о том, что и не только этим богатством славы мы хвалимся, но мы также хвалимся скорбями. И здесь есть уже над чем поговорить. Тут я оперирую какими-то понятиями, в которых я больше, наверное, ну, в скорбях я пони понимал, что где-то у меня что-то близкое. Знаете, что говорит Библия нам дальше? Что Скорби производят в нас терпение. А Яков говорит, что испытание веры также приводит терпение, и терпение должно иметь совершенное действие. А до этого я говорил, что любовь есть совокуп, совокупность совершенства. В Библии также говорится, что любовь, она долго терпит, и в этом терпении... Это нетерпение, которое идет от того, чтобы согнуться и терпеть, но она позволя... терпение здесь говорится о том, о том терпении, в котором мы должны дождаться, в терпении дождаться совершения этого слова, дождаться укоренения себя в это слово, в слово обетования, в слово жизни, в слово благословения, в слово, которое Бог говорит о нас. Они а этот мир, они а обстоятельства. И через эти вещи, в Римлянам 5 глава, 4 стих э, с 4 -го говорится, что терпение приносит нам опытность. А от опытности появляется в наших сердцах надежда. Какой опыт мы приобретаем? Каждая маленькая победа, которую мы берем, Почему пастор говорит в последнее время, тренируйтесь использовать Слово Божье, чтобы это Слово оживало в сердцах, чтобы это Слово было практически используемо, чтобы мы научились брать эти обетования, брать эти благословения и удерживать их. От того, что мы какие-то маленькие победы получаем, у нас вырастает, появляется опытность, у нас есть опыт, это мы уже знали, мы это уже завоевали, мы знаем, как это брать. Мы можем пойти этим уже другому послужить, за, за болезнь помолиться взяли, мы можем пойти другого, за другого помолиться. И это есть обязательное условие нашего хождения, это есть наставление, в котором нас вели апостолы и учили, что мы должны делать. Но вернувся, вернуться к любви, здесь говорится, что надежда не постыжает, потому что опытность дает надежду, а надежда не постыжает. И не постыжает потому, что любовь Божья излилась в нас, в наши сердца Духом Святым. То есть здесь нет нашего участия. Здесь нету нашего старания или наших действий, она уже излилась. Когда вы зашли в какой-то парфюмерный магазин, а вас уже кто-то осенил этим парфумом, вы уже, на вас излито уже, и она уже в сердце. К тому, чтобы потом извлечь это из сердца, чтобы это дело начало оживать в сердце, нам необходимо преломлять это все через веру. Нам нужно... Смотрите, как интересно, Павел писал Ефесянам в третьей главе с 14 по 19. Но я даже прочту с 16 стиха. О чем он говорил? «Да даст вам Бог по богатству славы своей». Мы говорили о богатстве славы своей. «Крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». На внутреннего человека была излита эта любовь. И нам нужно утвердиться, потому что говорится, чтобы, чтобы во внутреннем человеке верою вселился в нас Христос, в сердца наши, и чтобы мы были укоренены и утверждены в любви. Когда происходит укоренение или утверждение? Когда что-то произрастает. Когда я беру какое-то знание новое для себя, когда я был студентом, я учился авиационному искусству, то есть инженерии. И для того, чтобы узнать что-либо об этом искусстве, я изучал, начиная с первого параграфа и заканчивая последним. И когда я вложил книжку на полку, я понимал, что я теперь знаю что-то. А когда приходил на практику дипломную или преддипломную, то мне говорили, все, что тебя учили, забудь, сейчас мы тебя будем учить по-новому. Вот железяки и начинаем по-новому. Это все идет через ученичество, чтобы мы, укоренившись, были утверждены в том знании, которое нам дано. И также Бог нам дает в Библии все эти описания и дает нам это знание, чтобы мы могли укорениться и Главная вещь, о которой я сейчас говорю, это о Его любви, чтобы в этой любви мы могли утвердиться, потому что вера в любовь, она также приходит, как вера, она приходит от слышания, от слышание от Слова Божьего. И в нам, нам в этом нужно укореняться, размышлять, углубляться в этом, чтобы это стало частью нашей жизни, частью нашего сердца. Благодарю Тебя, Отче, за то, что Ты даешь это нам. и молю Тебя, Господи, чтобы каждый слышащий Слово Твое, он имел силу и способность и благодать, Господи, прикоснуться верой к Твоей любви, хранить верой сердце Твое, в Твою любовь, Божью, в сердце Божье, чтобы мы верили в Твою любовь, чтобы совокупность Твоего совершенства росла в нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.